Здесь у нас представлены два пирога, как, как выполняется кровля. Это стандартное исполнение утепления между стропил. То есть вот стропила, между стропилом у нас утеплитель либо гутекс термофлекс. Это вот такой очень упругий материал. Да, он будет компенсировать любые деформации. Либо сюда уже задувается гутекс термофайбер, это задувной, тоже очень упругий. Древесное, древесное волокно. Это очень натуральные материалы. Здесь в составе только древесное волокна и полифосфат аммония. Это соль, кондитерская соль. Да, это натуральное качество антиперена. И все, и больше ничего нет. 95% древесины и 5% антиперена. Поверх, поверх стропил у нас идет плита. Здесь может быть либо мультиплекс топ. Это... Большеформатная плита влагостойкая, в составе него есть парафин, то есть каждое волокно обработано парафином и является водонепроницаемым, то есть до трех месяцев можно оставлять эту плиту непокрытой, то есть вы смонтировали прям по стропилам эти плиты и до трех месяцев можно оставлять их как временная кровля, не переживать, что там что-то намокнет, даже подождем, и потом уже можно спокойно монтировать кровлю, если это так нужно снизу у нас должна быть обязательно парзидционная мембрана два варианта здесь либо это ДВ плюс проклима либо Интелла плюс это вариативные мембраны и обрешетка соответственно второй более сложный скажем, или более эстетичный вариант утепления кровли это надстропильная в том случае когда нам нужно стропила оставить в интерьере видимыми мы можем сделать так взять вот стропила да, красивые по ним сразу смонтировать отделку потолка в виде некой, некой доски. По этой доске монтируется специальная мембрана пароизоляционная. В данном случае это Proclima в Отличие от ну, вот обычных порезыляционных мембран здесь то, что она износа то есть по нему можно спокойно ходить. И она не боится ультрафиолета. Это очень важно, потому что будет монтировать снаружи. Здесь уфостабильность имеется. После него монтируется уже плита либо термосейф Гомоген Гутекс. Да, набирается толщина может быть до 240 мм единой плитой. И поверх нее уже монтируется функциональная плита влагостойкая, мультиплекс топ. Либо есть более так скажем, однослойный вариант, когда монтируется просто одна плита Гутекс ультратером Здесь толщина уже до 160 мм. И если такая толщина в принципе, по подходит для вашего региона, то можно сделать это одним единым слоем. Да, и обязательно крепится кон, э, конструкционными саморезами. В данном случае это саморезы Артабласа здесь. А в таком случае вот крепится обычными саморезами, то есть в, потай, в потайной головкой, то есть э, там частичной резьбой. А в таком случае крепятся специальными саморезами, называются они, допустим, рутаблаз ДГЗ. Это саморез с двумя отдельными частями, винтовыми частями. То есть одна винтовая часть закручивается в стропилину, другая винтовая часть как бы, закручивается в контррейку. И таким образом нагрузка с контррейки контрабрешетки напрямую передается на стропильную систему. Не, ну, не нагружая утеплитель. А, здесь у нас представлены два а, таких а, так скажем, испытания материалов а, на нагрев солнца летом, солнцем летом и а, нас с точки зрения эксцеляции. В сравнении у нас участвует пенополистирол 5 см, минеральная вата 5 см и древесно-изоляционная плита гутекс тоже 5 см. Здесь находится а, датчик температуры, который будет замерять температуру под плитой, и вот здесь будут показатели в верхней части. Мы включаем имитацию солнечного нагрева инфракрасными лампами и ждем какое-то время для того, чтобы утеплитель либо пропустил, либо не пропустил через себя это количество тепла. Здесь стенд у нас показывает свойства разных материалов с точки зрения звукоизоляции. Тоже три материала, пенополистирол, тоже по 5 сантиметров, пенополистирол, минеральная вата и гутекс. Это у нас минеральная вата. Практически не задерживает звук, а это гутекс. 5 сантиметров древесной изоляции. Она, она обладает очень сильными звукополощающими свойствами, то есть да, не, за счет плотности он, соответственно, не продувается, и тем самым звук не, ну, не передается у нас здесь. Здесь у нас уже готовы результаты. Гутекс, как было 30 целых там с чем-то, так, в принципе, и осталось. Минеральная вата уже за с половиной градусов, и пенопластирол 37 но он еще будет греться, и до да, примерно 50 начнет уже плавиться. Хуже всего здесь показывать минеральная вата, потому что у него очень низкая теплоемкость, всего лишь 800 дж. на килограмм. Средний показатель у пенополистирола, там 1100 дж. на килограмм. И лучше всего будет показывать себя древесно изоляционный плита Гутекс, так как тут 2100 дж. на килограмм и очень высокая плотность еще. Вот, это все дает э, эффект э, ровного, э, ровной температуры, то есть постоянной комфортной температуры на мансардных этажах, особенно это актуально, э, в летний период. То есть у вас не перегревается э, за счет там, нагрева кровли, не перегревается помещение, вам всегда комфортно, да, у вас всегда постоянная комфортная температура.